Ольга Зуманян и фонд взаимопомощи World Money. Как вы знаете, ребята, у нас вчера стартовала игра сейфы от World Money. И я всех поздравляю. С успешным стартом и желаю всем конечно большого профита немножко расскажу вам о нашем фонде наш фонд это не криптовалюта это не хайп и до вчерашнего дня это были не инвестиции но так как у нас открылась инвестиционная игра сейфы так мы теперь с элементами инв... Инв... Инв... Инв... Инв... инвестиционной игры Наш фонд стартовал 17 декабря 2019 года, и мы успешно работаем и развиваемся уже второй год. За это время у нас мы стартовали всего лишь с одной площадкой, это... Площадочка у нас, она так и называется WordMoney. А за год у нас добавилась социальная площадка uh, PDA. Uh, ну, на WordMoney можно заходить uh, с одной тысячи рублей, покупать uh, первый стол. Первый стол у нас на всех площадках покупается в обязательном порядке. А все остальные столы покупаются по желанию. Вот на этой площадке WordMoney у нас разработано 18 стратегий, и где вы можете выбрать любую стратегию стратегию и работать на этой стратегии. За один круг вы здесь зарабатываете 86 тысяч, и плюс у вас активируется автоматом площадка Golden Ring за, за 20 тысяч. На площадке социальной ПД, на этой площадке у нас есть абонентская плата каждые две недели. Первые две недели проходят, это идет 100 рублей списания с вашего баланса на 10 уровней. 10 рублей реферальное вознаграждение а следующие 14 дней проходят у вас идет списание на покупку вашего клона и ваш клон станет же к вам на первый стол эта площадка имеет всего лишь 4 рабочих стола и стол выплат за один круг вы делаете зарабатываете 3 800 и плюс у вас за за тысячу рублей, активируется первый стол на площадке World Money. Есть такая площадка у нас, Клевер Мини. Эта площадка, вход на эту площадку составляет всего лишь 300 рублей. И зарабатываете вы на этой площадке с двух лепестков 18 750 рублей. Есть такая площадка Клевер. Вход на эту площадку 3000 и зарабатываете вы с двух лепестков 187 тысяч 500 рублей. Но есть у нас еще вот такая площадочка, это площадка Бехомы. Она у нас стоит отдельно, на всех остальных площадках у нас сделана закольцовка. А закольцовка у нас идет с площадки Golden Ring Mini. Я вам сегодня о ней и расскажу. Эта площадочка имеет всего лишь один рабочий стол бы и второй стол выплат. Мы также сегодня эту площадку разберем. Она выручает всех партнеров очень ну вот нет денег. Пригласили партнера – получили, пригласили – получили. А, ну и начнем с того, что, ребята, с площадки Golden Ring Mini. На этой площадке мы уже все работаем, весь наш фонд мы работаем здесь, на этой площадке. И здесь сделана уникальная закольцовка. Мы, работая здесь, на этой площадке, мы с Golden Ring Mini, у нас идет пассивный доход на Clever Mini и на Clever большой. А с площадки и с этой площадки мы переходим в Golden Ring. А с площадки Golden Ring у нас идет закольцовка. Это на площадку World Money. А здесь летят 10 клонов на первый стол за 1000 рублей, и один клон летит за 5000 на четвертый клон, на четвертый стол. И здесь, на площадку ПД, здесь летят 50 клонов на первый стол. Вот такая вот уникальная у нас закольцовка. Ну и что хочу сказать, что основателем и руководителем нашего фонда является Денис Сологуб. Работает честно, прозрачно и платежеспособно. Нет у нас никаких проблем, Вы Сами кто работает и знаете, что вывод у нас денежных средств по несколько раз за день бывает. Вывод у нас, работаем мы с платежными системами, это Perfect Money и Payr кошелек, а пополнение у нас есть такая касса ФРЭ, где можно пополнить. И с киви кошелька можно пополнить из Яндекс Деньги, можно пополнить из карточки, можно пополнить очень любыми способами, вплоть даже че, можно пополнить и криптовалютой. Но и также можно, если вас эти не устраивают платежные системы, вы также можете связаться со своим спонсором или же можно выйти прямо на админа, можно перечислить на карточку или на пайер кошелек нашему админу, а он вам начислит денежные средства на ваш кабинет. Это очень выгодно. Ну и начнем, ребята, конечно, с нашего обновления, со вчерашнего. Это, конечно, сейфы. Игра сейфы. Что же такое игра сейфы? Ну и давайте, наверное, я вам покажу... На слайде. На слайде вот таком, где есть у нас полностью все расписано. Значит, игра сейфы у нас инвестиционная. Здесь мы инвестируем. Первый сейф у нас 500 рублей, второй сейф инвестируем 2,5 и третий сейф это 500 рублей, Ой, 5 тысяч рублей. Профит с, 500 рублей, с инвестиций 500 рублей это 50%, а с 2,5 по 1030%. Из 5000 это 20%. Но здесь еще у нас очень хорошо придумал наш админ, это э, пятиуровневую прикрутил сюда реферальные вознаграждения. Это мы получать будем с первого сейфа, если мы инвестируем в первый сейф 500 рублей, нам открывается реферальная программа на первый уровень. Если мы инвестируем во второй сейф, у нас открывается вторая и третий уровень реферальная программа. С третьего сейфа у нас открывается реферальная программа на четвертый и пятый уровень. Значит, сколько же вы будете получать ежедневные начисления с первого сейфа? Некоторые у нас партнеры так и не допоняли о том, что здесь у нас нужно заходить ежедневно и ежедневно забирать свой процент а процент у нас ежедневно – это 4 рубля 38 копеек. Те, которые уже сегодня собирали, очень интересно, ребята, наживаешь, и тебе так сыпется, так, ду -ду -ду, все деньги, ваши, ваши деньги на баланс вам. Инвестиции у нас на срок действия инвестиций – это 171 рабочий день. В выходные дни начислений нет. Собирать нужно будет прибыль каждый день. Если вдруг вы не сможете собрать, например, сегодня, завтра, послезавтра, ну, отлучились куда-то, нет возможности, нет интернета или уехали куда-то, не переживайте, ваши деньги никуда не, не пропадут, никуда не денутся. Просто срок инвестиций у вас продлится на то время, на которое вы не открывали свой сейф. Ну и теперь давайте разберем реферальное вознаграждение. Если у вас приобретен только первый сейф, вы будете получать с партнеров первого уровня 25 рублей, с партнеров второго уровня 20 рублей, с третьего 15, с четвертого 10 и с пятого 5 рублей. Если у вас приобретены второй сейф за 2,5, это 125, 10, 75... 50 и 25, с третьего 250, 200, 150, 10 и 50. Начисление со всех трех сейфов у вас, если вы, например, купили все три сейфа, и ваши партнеры, которые вы приглашаете по своей реферальной ссылке, вы будете получать за каждого партнера первого уровня со всех трех сейфов процентов это 400 рублей с партнеров второго уровня вы будете получать 4 процента это 320 с партнеров третьего уровня это 3 процента это 240 с партнеров четвертого уровня это 2 процента это 160 рублей и пятый уровень 1 процент это 80 рублей и что я еще хочу сказать? Сегодня вот такой вот вопрос мне задали. Сколько по окончанию 171 рабочий день, ваш, сколько мне возвратится на баланс? На баланс к вам возвращается ваша инвестиция и плюс 250 рублей. И полтого у вас будет 750 рублей. А со второго сейфа у вас будет 3200. И с третьего сейфа это 6000. Есть какие вопросы именно по этой площадке, именно по сейфам? Что непонятно? Напишите мне в чате, я отвечу на все ваши вопросы. Все понятно ребята ну если все понятно тогда продолжаем презентацию дальше начну я с того что у нас есть очень хорошая площадка которую я очень люблю Начну я с этой площадки. Это, как я говорила, это площадочка World Money. Она, мы стартовали мы с этой площадочкой. На этой площадке мы очень хорошо зарабатывали и зарабатываем по сей день. Здесь, как вы видите, всего 6 столов. Покупка первого стола у нас в обязательном порядке, как я говорила, на всех буквально площадках. Остальные вы можете покупать. Вы можете купить первый и второй, первый и третий, первый и четвертый, первый и пятый, первый и шестой. Первый и второй можно покупать первый, второй и третий. Первый можно купить и четвертый, первый и пятый. Ну, ребята, здесь вариантов. Куча. Можете выбрать любую стратегию и работать на этой стратегии. Я вам покажу сейчас короткий путь именно к большим деньгам. А это вы покупаете первый стол и второй. Это всего лишь 3000 рублей. И приглашаете себе, конечно, партнера. Ведь знаете, что весь бизнес в интернете построен только на приглашениях. Только на приглашение. Первый партнера пригласили вы, он покупает у вас первый стол и становится на это место. Бизнес у нас, как вы видите и знаете, те, которые уже работают, у нас полностью управляемый. Нужно выставлять брони. Куда вы выставите бронь, туда станет ваш партнер. Купил у вас первый стол и купил второй стол. Приходит к вам второй партнер. Как только он нажимает покупку первого стола, у вас сразу же закрывается первый стол и вы сами под себя становитесь на это место. Второй партнер покупает этот стол. У вас закрывается стол накопительный и открывается стол, как вы видите, полностью выплат. Сюда приходит третий партнер, вам 1000 рублей на баланс для вывода. Ваш первый партнер закрыл свой накопительный стол и приходит, становится на это место и приносит вам 3000 на баланс для вывода. А за 1000 рублей реинвест первого стола и за 2000 реинвест второго стола. Ваш второй партнер закрыл свой накопительный стол и пришел, встал на это место и принес вам 6000 на баланс для вывода. Вот смотрите, ребята, у вас уже 10 тысяч, десять тысяч на балансе для вывода. А у вас всего 8 командных партнеров, не ваших личников, а именно командных партнеров. И вот здесь нужно вам, я всегда советую своим партнерам, купите срочно вот этот стол за 5 тысяч. А 5 тысяч ставьте на вывод. И вы посмотрите, как вы опять сделаете а, сокращение своих количества партнеров, приглашенных. Вы закрываете своего а, клона накопительный, и вы сами под себя становитесь вот сюда и приносите тысячу рублей на баланс для вывода. А вот сюда уже летит ваш, вы закрыли, Ва ваш летит клон. Вы опять сократили количество партнеров. Сюда приехал закрыл ваш первый партнер свой а, стол выплат и пришел, стал к вам на это место. И у вас закрывается а, четвертый стол. И вы сами под себя становитесь вот сюда, на это место. Опять сокращение количества приглашенных партнеров. Ваш второй партнер закрыл свой накопительный стол и пришел, встал на это место. И принес вам 5000 на баланс для вывода. Вы закрыли своего клона и встали сюда в накопительный. Второй партнер закрыл свой четвертый стол и пришел встал на это место. И у вас уже за 30 тысяч открылся шестой стол. Закрыл первый партнер. Здесь, ребята, на этой площадке есть обгон. Не обязательно это первый. Здесь может прийти сюда стать четвертый, пятый и шестой. Кто из них будет самый активный, тот и приходит к вам, становится на эти места. Вот закрыл первый, пятый стол и приходит, становится на это место. И 10 тысяч вам на баланс для вывода. А за 20 тысяч идет активация площадки Golden Ring. Вы закрыли своего клона и пришли, стали сюда на это место и принесли себе на баланс 30 тысяч на, на вывод. Второй партнер или третий закрыл свой пятый стол и пришел, стал сюда на это место. И, пожалуйста, 30 тысяч на баланс для вывода. 86 тысяч у вас на балансе для вывода и плюс за 20 тысяч у вас активировалась площадка Golden Ring. Это, ж, это же очень-очень круто. Эта площадка приносит очень хороший доход, ребята. Она приносила и приносит. И плюс же здесь у нас еще есть и, господи, закольцовка. Мы выходим с этой площадки на площадку Golden Ring. Ну и давайте теперь разберем площадка ПДИ, да? Площадка ПД, как я говорила, это социальная площадка. У нас здесь есть в обязательном порядке проплачивать абонентскую плату. Я всех своих партнеров, всех вообще партнеров нашего фонда поздравляю и благодарю нашего админа за то, что все списал вчера долги всем партнерам, по, именно по этой площадке. Ребята, обращаюсь к вам, пожалуйста, не копите больше задолженности, не делайте. Ведь у вас была задолженность, у кого и 1700, у кого и 2, у кого и 2,5. Ведь он вам все полностью списал. Теперь у вас все с чистого листа. Пожалуйста, 200 рублей в месяц – это не такая огромная сумма, чтобы... Пополнить баланс, если вы уже только здесь на пассиве на этой площадке, только двигайтесь своими клонами. Вы можете пополнить на 200 рублей ежемесячно. Не копите, очень прошу вас задолженность. А те, кто, ребята, работают, а работать здесь, я вам сейчас покажу, как быстро с малым количеством партнеров вот здесь зарабатывают деньги. Она у нас стартовала после площадки World Money, и мы с, с прекрасно здесь зарабатывали деньги. Она, первый стол у нас стоит 100 рублей, второй стоит 200, а третий стоит 400, и четвертый стоит 800, пятый стол выплат а, стоит 1600. Можно заходить покупать первый и второй, первый, второй и третий, первый, первый и четвертый, первый, пятый, первый и шестой, первый во всех у нас, на всех площадках у нас в обязательном порядке. А здесь вы выбираете любую стратегию и работаете по этой стратегии. Я вам сейчас покажу, как быстро заработать на этой площадке. Вы покупаете первый, второй, третий и четвертый. Это всего лишь полторы тысячи. Не такая огромная сумма. Пригласили первого партнера, он становится у вас на первый стол. На второй, на третий и на четвертый. Вот здесь всегда говорю, купите клона за 100 рублей. Не жалейте, купите за 100 рублей. Этот клон у вас закроет все четыре стола и у вас откроется уже стол выплат. Следующий партнер к вам приходит, второй партнер приходит и становится к вам на, на, на все четыре стола. Опять купили клона за 100 рублей, клон закрыл полностью все четыре стола, и вы получили первую выплату. Первая выплата 600 рублей на баланс для вывода, а за 1000 рублей идет активация первого стола на площадке World Money. Следующий партнер приходит, третий, становится на первый, на второй, на... Третий и на четвертый. Опять выставили брони и купили за 100 рублей клона. Опять клон у вас за 100 рублей закрыл полностью все четыре стола. И вы получили на баланс 1600. Четвертый ваш партнер... 1600 на баланс для вывода. С четырех партнеров вы зарабатываете, посчитайте, 1200 и 1200 и 600. Это 3800 и плюс за 1000 рублей у вас активировался первый стол на площадке World Money. И вот так вот, ребята, здесь можно работать. Очень быстро зарабатывать. Эта площадка тоже всех выручала и выручает. Ее тоже не надо сбрасывать со счету Ну и теперь разберем нашу площадочку Бехома Это вообще площадочка, которая, ну не знаю, она у нас как игрушечка. Она у нас стартовала в мае месяце, по-моему, или в апреле месяце. Стартовала тогда, когда у нас началась вот эта пандемия. И очень многих выручила. Здесь на этой площадке всего лишь один рабочий стол. И иметь всего 500 рублей можно быстро заработать себе на любую площадку, которую вы хотите активировать. Здесь один Рабочий, а это стол, как вы видите, выплат. Пригласили первого партнера, 500 рублей у вас идет в накопительный. Пригласили второго партнера, 500 рублей вам на баланс уже для вывода. Не выводите, а купите себе клона сюда, чтобы быстро закрылся этот стол и открылся вот этот стол выплат. Ваш первый партнер пригласил два партнера и купил клона. И пришел, стал к вам на это место. У вас 500 рублей на баланс для вывода. И за 500 рублей идет реинвест вот этого вот первого стола. И вы становитесь к своему спонсору. Точно так ваши партнеры будут приходить. Возвращаться и становиться к вам на первый стол Второй партнер купи, пригласил два партнера и купил клона И пришел стал на это место Пожалуйста, тысяча рублей вам на баланс для вывода Вы закрыли своего клона И можете второго не покупать А поставили третьего партнера И сами под себя стали И принесли тысячу рублей на баланс для вывода Пожалуйста, 2 500 Здесь идет, вот смотрите, 3 на 3 Каждый пригласил по три партнера. Пожалуйста, и вы заработаете. А если вы не будете покупать сюда клона, то вы получите три на баланс для вывода. Поставите третьего партнера. Здесь можно, ребята, ну вот настолько у нас денежный наш фонд, что вот куда шаг не сделал деньги на баланс для вывода. Шаг сделал, только не лениться. Все, настолько все денежное. Я сколько смотрю, ну вот стартуют. Даже взять на те проекты, которые стартовали до нас в девятнадцатом году, которые стартовали во время вместе с нами, которые стартовали за двадцатый год стартовало море этих проектов. Уже даже мы забыли, как и они назывались, названия этих проектов. Их вообще уже нет. А мы как работали, так и работаем. Как развивались, так и развиваем. Чем дальше мы идем, тем больше мы зарабатываем. Ну и начну, конечно, в нашу, нашу любимую Golden Ring «Золотое кольцо». Начну с Golden Ring Mini. Здесь можно... Есть два варианта входа. Можно войти через удвоитель. Это 2000. Он дает вам два партнера, которые дают вам переход в первый блок. Но можно... Не покупать этот удвоитель, а можно сразу заходить на 4000 и становиться в первый блок. Как вы видите, здесь семиместка. Во всех семиместках, где бы вы ни работали, где бы вы ни смотрели, какой маркетинг, все семиместки плечи идут только вверх. А здесь приходит к вам первый партнер. У вас идет реинвест по броне спонсора сюда. Сюда становится третий партнер. И, пожалуйста, 3,700 на баланс для вывода. А за 300 рублей у вас активируется площадка «Клевер Мини». А если она у вас уже активировала, то вы получаете не 3,700, а 3,800 на баланс для вывода. А по «Клевер Мини» у нас здесь идет пассивный доход на 3 уровня в глубину. И эти два партнера у нас дают переход 8,000 на второй блок Плечи идут вверх, а сюда становится первый партнер. Этот же ваш партнер приходит и становится к вам сюда, на это место. И по вашей броне спонсора идет реинвест сюда, ваш же реинвест этого стола. И сюда становится третий партнер. Вы ставите бронь и получите вы... Тысячу рублей на баланс для вывода. А за 3000 идет активация площадки Клевер. А если она у вас уже активирована, то вы получаете 2000 на баланс для вывода. Вот с этого партнера 4000. И с этих двух партнеров по 8000. Это 20 тысяч. И идет активация нашей дальше площадки Golden Ring. Ну а здесь, ребята, здесь у нас уже... И масло с красной икрой, и масло из черной икрой, и лобстеры, и все. Здесь эта площадка нам дает настолько вот свобода, настолько мы ну, здесь и, и и квартиры можно купить, и машину можно купить, работая на этой площадке. Но здесь можно осуществить полностью все мечты свои, работая. Только у нас в фонде. Ребята, вот смотрите, вы перешли на, на эту площадку Golden Ring. Варианты есть еще отдельно. Можно купить эту площадку за 20 тысяч. Можно сложиться двоим по 10 тысяч и купить, как у нас есть, работают двое на одном аккаунте. Две подруги на одном аккаунте работают, они сложились и купили Golden Ring за 20 тысяч и работают, приглашают по одной ссылке. Ну, здесь вариантов, ребята, много. Ну, вот вы пришли, стали на Golden Ring. Сюда приходит за вами первый ваш партнер. Сюда приходит второй партнер, вы, вы, вы звоните, прежде чем поставить второго партнера, звоните своему спонсору, чтобы он выставил вот сюда ваш реинвест. Сюда приходит третий, становится, поставили бронь, поставили сюда партнера и получили 20 тысяч на баланс для вывода. 20 тысяч, ребята, ну, это уже не 3,700, не 3,800, а 20 тысяч. Это тоже хорошая сумма. Здесь эти два партнера по 20 тысяч дают вам переход во второй блок за 40 тысяч. Здесь первого поставили партнера, второго поставили, позвонили, чтобы реинвест ваш сюда встал на это место. Третьего партнера поставили 20 тысяч на баланс для вывода. С этих двух партнеров 20 тысяч и с этих двух партнеров у вас 100 тысяч идет на переход в третий блок. А здесь уже, ребята, первый партнер, второй Реинвест по вашему этому третьего поставили. Ваши же все партнеры. Здесь не нужно огромное количество партнеров. Здесь можно иметь всего в команде 6 человек. И вы с шестью партнерами выйдете на очень хорошие заработки. И, пожалуйста, вы получаете третьего выставили сюда под этого партнера бронь, и вы получили 80 тысяч на баланс для вывода. А за 20 тысяч у вас распределяется 10 клонов по 1000 рублей летит на площадку World Money. Один клон за 5000 летит на четвертый стол на площадку World Money. И 50 клонов летит на площадку PDA на первый стол по 100 рублей. Вот такой вот денежный дождь идет именно вот с этого последнего стола. И летит не просто это к вам летит, а разлетается полностью по всей структуре. Все партнерам летит. Ну и этот партнер приносит вам 100 тысяч на баланс для вывода. Этот тоже 100 тысяч на баланс для вывода. И следующие же партнеры пятый, шестой, седьмой, восьмой или там десятый. Они тоже все идут, все с площадки Golden Ring Mini все идут за вами сюда на это золотое кольцо. Ну вот скажите, где вы видели в интернете, ребята, вот такой шикарный заработок? Ну нет, в интернете такого проекта, чтобы с малым количеством партнеров выходить на такие шикарные заработки. Ну, у меня, ребята, все. Есть вопросы? Давайте разберем вопросы.